Время, за которое маятник совершает одно полное колебание, называется периодом колебаний. Период обозначают буквой Т и измеряют в секундах. Число полных колебаний за одну секунду называют частотой колебаний и измеряют в герцах. Частота колебаний и период обратно пропорциональны друг другу.